Канал Компас Инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь, и все. Ребята, всем привет! Всем здорова. С вами Елисеев Михаил и канал Компас Инвестиций. Сегодня мы будем записывать видосик про без вложений. Понимаете, я хочу, чтобы на моем канале были видео и ресурсы для заработка для всех. Для всех типов людей. Кто торгует на крипте, кто любит арбитраж трафика, кто любит uh, криптоарбитраж на криптовалютных биржах, кто любит заработок без вложений, кто любит бинарные опционы. То есть любой способ заработка, который подойдет uh, большому кругу людей. Именно поэтому я сегодняшний видос буду записывать про без вложений. И вы должны понимать, и вы должны не питать себя иллюзиями, что на без вложений можно заработать миллионы. Это сделать нельзя. Но начальный какой-то капитал, пускай пару баксов за пару дней вы сможете заработать здесь это реально абсолютно поэтому все честно ребята для всех не так и говорю ребят заработать без вложений можно но немного если вы готовы усаживайтесь поудобнее но не забывайте что нужно подписаться на мой канал чтобы получить уведомления и погнали начинаем сегодняшний первый Сайт, новый сайт, на котором можно заработать без вложений, называется Virex. Ссылку на него найдете в описании этого видео. А простой такой сайт, который дает здесь нам бонус. Я не советую вкладывать сюда бабки, я советую здесь именно зарабатывать без вложений. Здесь есть нехилые бонусы, которые он дает всем, кто здесь зарегается и будет зарабатывать, просто собирая бонусы. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем кнопку регистрация, вводим почту, пароль и давим на зарегистрироваться. Не забывайте проверять ваш e-mail, чтобы активировать, если какое-то письмо придет ваш аккаунт. Нажимаем «Авторизация» после реги и вводим свои данные для входа. Итак, нажимаем «Авторизоваться», сохраняем данные. И что ж мы тут видим? Тут облачный майнинг, точнее, псевдо -майник. Понятное дело, что тут нужно зарабатывать пока что без вложений, пока я его не проверил на вывод. Итак, здесь есть «Вывести партнеры бонус». Нажимаем на кнопку «Бонус» и собираем. Более полмиллиона пользователей уже присоединились к Vybex. Специально от тех, кто ждал промо-акцию на USD-Miner. Плюс 25% мощности при покупке, но мы это не будем делать, да? Нас интересует бонус. Получите 1 гигахэш до 25 гигахэш каждый час, то есть каждый час вы заходите и собираете бонус. Этот бонус в виде мощностей увеличиваете количество мощностей, увеличивается соответственно количество пассивного заработка, который у вас тут увеличивает цена на вашем аккаунте. То есть у вас будет постоянно расти ваши бабки и вы можете этот заработок и эти это заработок денег Постоянно ускорять, собирая бонус каждый час. Итак, бонус мы видим, что я в рандоме, да, 1 за собрал а, гигахэши, Максимальный 25 гигахэшей. Но это, конечно же, очень редко будет выпадать. Чем вы чаще собираете, тем у вас будет больше гигахэшей. Минимум 1 гигахэш вы заработаете. Итак, нажимаем майнинг. Смотрим, что у нас тут на моем аккаунте. Имейте в виду, что когда вы собираете бонус, у вас показывается конкретно с бонусом, что вы получили, то есть сколько ггахэшей. И куда они пошли, на какой майнинг Майнинг распределяется как а, по некоторым тремя валютам Вот по этим, которые вы видите сейчас на своих экранах Это биткоин, догикоин и баксы На баксах видите сейчас акция плюс 25% Сейчас у меня по мощностям а, уровень заработка от Моих гигахэши составляет 2% в сутки. И у меня до 3% в сутки остается 3,56%. Советую здесь только регаться и зарабатывать без вложений, ребята. Потому что я с таким вот большим процентом вам не гарантирую, что при инвестиции реальных денег вы сможете отсюда бабки. Вывести а, на данный момент, вы видите, у меня 2 процента в сутки от депозита по эквиваленту да, в баксах, в битках либо в долгах будет приобретаться, будет майниться. А ссылку на нее идете в описании, на этот майнинг а мы идем дальше. И следующий проект, который платит бонусами значит, можно заработать здесь без вложений, называется Мега импульс. Ребята, ссылку на нее найдете в описании. Регистрация простая. Указывайте регистрацию и вход либо через ВКонтакте, Mail.ru, либо Google, либо с помощью ввода мобильного телефона и два раза ввода пароля. Нажимаем кнопку регистрироваться и все. Мы Зарекались. Видим, что тут дают 50 баксов за регистрацию. У меня уже здесь есть аккаунт. Давайте сейчас зайдем. Для этого я сюда ввожу свой номер телефона и пароль. И тут, внимание, у вас на балансе будет 50 баксов. У меня они уже вложены. Их нужно будет бонус на эти деньги вложить, чтобы получать уже профит. Будет получаться около 30 центов на полном пассиве ну практически сейчас покажу сразу же после входа в кабинет мы должны полтинник вложить давим на кнопку вложить нам открывается окно и мы видим что вложить в долю от 50 до 1000 долларов нажимаем выбрать смотрим краткое описание у нас на балансе будет здесь 50 видим наш баланс нажимаем выбрать и указываем количество долей до да? указываем чтобы у нас получилось на 50 долларов то есть одна доля доступна долей, это будет э, другая сумма ну у вас другая цифра будет мы же покупаем именно на 50 баксов нажимаем взять долю и все будем получать вот эту сумму каждый день на балансе для вывода он у меня бонусный видим что черным отмечена цифра 1 запятая 184 бакса это именно баланс который мы можем с бонусных денег вывести то есть 1 доллар 184 долей бакса, до да? или 184 э, тысячных доллара зеленым отмечен баланс который я получаю именно с вложенных средств в данный проект я сюда никого не призываю вкладывать и вообще вам запрещаю сюда вкладывать свои реальные деньги только бонусные деньги мы здесь зарабатываем и баланс соответственно определен на два раздела заработок с вложенных денег и заработок с бонусных денег то что мы с бонуса заработали каждый день нужно заходить в раздел ваши вклады видим что у меня бонусные куплено на 50 баксов и нужно каждый день нажимать на кнопку красную продлить то есть продление доли один раз два четыре часа мы заходим и долю продлеваем чтобы у нас шел вот этот заработок и он постоянно а, работал Вот эти 50 бонусных денег работали да вот на балансе у меня уже а, 15 баксов есть которые я могу также вложить но потом со временем вот эти деньги перетекают вот сюда в зеленый раздел скажем так и их вы можете заказать на вывод также можно увеличить количество денег которые будет у вас без вложений здесь а, работать и приносить вам заработок для этого мы переходим в раздел бонусы и здесь смотрите можно сделать видео Обзор. соответственно за видеообзор вам будет заплачено 30 баксов бонусных которые вы можете вложить и также получать с них деньги также здесь периодически появляются бонусы за то что вы поделились в социальных сетях допустим вконтакте либо facebook вам также будет даваться где-то примерно 5 баксов за каждый пост пока таких Постов делать нельзя, мы видим, что они убрали эту возможность, но, скорее всего, появится. Советую обязательно здесь, ребята, но только без копейки вложений в данный проект, потому что я пока не советую сюда вкладывать вообще только бонусы. А мы идем дальше. И следующий сайт, который поможет нам заработать реальные уже звонки сатуши называется битвизит так ссылку на нее найдете в описании чтобы здесь зарегаться нажимаем кнопку Sign Up. после регистрации указываем все наши данные это юзернейм full name чужой паспорт то есть указываем наш пароль его обязательно повторяем и указываем почту gmail также отгадываем простую капчу давим птичку здесь и нажимаем на кнопку next не забываем проверять ваш gmail чтобы активировать аккаунт, если туда придет какая-то ссылка для активации. Но у меня уже есть аккаунт, поэтому я нажимаю на кнопку «Sign in» и захожу в свой аккаунт, указав свои данные и отгадав текстовую капчу. Ну, или цифровую в данном случае. Нажимаем «Логин». Идет у нас загрузка. Ждем, пока загрузится. Вот так выглядит приборная панель нашего сайта. И здесь самая кнопка, самая-самая топовая кнопка — на главной страничке выглядит, где нужно зарабатывать вот так. View в Site. Давим на эту кнопку и у нас открывается стэк сайтов. Стэк рекламных объявлений, которые просматриваем мы будем за них получать деньги. За 15 секунд просмотра этого сайта мы получим 7,5 сатоши. Как бы не так уж и много, но сайтов здесь, ребята, предостаточно. Нажимаем на кнопку Click Play Button и у нас открывается сайт. Вы не видите, сколько сейчас вам нужно просматривать данный сайт. Поэтому... Если вы смотрите в хроме, на этой вкладке ее зажимаем мышью, клавишей мыши да, и отрываем от сайта. Мы видим, что у нас идет э, просмотр, идет таймер в главной страничке сайта. И после того, как у нас загорелось зеленым, что мы собрали, что мы просмотрели и что деньги нам зачислились, мы можем данный сайт закрывать. Следующий, допустим, 40 секунд и 6 сатоши. То есть не так уж и много, меньше сатоши, но больше времени. Давайте покажу вам э, на этом примере. Итак, открываем. У нас... Открывается сайт, который мы должны просмотреть Мы его отрываем, чтобы видеть, сколько там что осталось просматривать И мы видим, сколько у нас идет секунд То есть вы не должны уходить из этого окна Просто вы в другой вкладке Ту вкладку, которая на заднем фоне у нас Она будет показывать наше время до истечения просмотра Ребят, вот так здесь зарабатывать Баланс на главной страничке вы можете увидеть своего кабинета. Для этого нажмем Dashboard, то есть главная страничка, и видим на балансе у меня 20 на Сатоши, которую, заработав, вы можете вывести, нажав на кнопку виздру в главной страничке, в главной кабинете, да, в главном кабинете вашего аккаунта, вы можете вывести. А на данный момент минимальная сумма для вывода это 10 тысяч. Сатоши биткоина. Также присутствует возможность рекламы на эти деньги, каких-нибудь реферальных ссылок или баннеров, которые вы хотите, также чтобы там, допустим, увеличилось количество рефералов. Для этого идем в advertise и в разделе Advertise указываем э, рекламные материалы для рекламы. И следующий проект, в котором можно заработать без вложений, называется Like. Рок, о котором я делал уже когда-то, пару лет назад, видос. Итак, ребята, здесь можно заработать без вложений. Все Этот сервис принадлежит а, компании Maya Group. А, давайте сейчас я выйду из своего аккаунта и покажу, как же здесь зарегистрироваться. Ссылку на него найдете в описании, нажимаем на кнопку регистрации и указываем наши данные. Ваш никнейм, ваш e-mail и пароль. Не забываем, что нужно здесь указать капчу, после этого нажимаем «Создать пользователя». Проходим на e-mail и подтверждаем. А я же зайду в свой аккаунт, нажав на кнопку «Вход». Данный сервис просто огромный и который переведен на большое количество языков, в том числе на русский. Выбираем русский и самое главное — это заработок на социальной активности. Переходим в раздел «Соц активность и мы видим, что тут есть... Много возможностей для заработка. Одна из них это ВКонтакте. Также присутствуют другие социальные сети, на которых мы можем выполнять небольшие задания, вступать в паблики, делать репосты или ставить, допустим, ВКонтакте лайки и на этом зарабатывать. А давайте посмотрим, к примеру, вот ВКонтакте. Нажимаем ВК паблики 200 доступно и открывается нам список заданий. Самый верхний, самый кошерный, приносящий самое большое количество заработка. Но, как видим, заветные кнопки «Взять это задание и выполнить» нет. Поэтому, для того, чтобы начать выполнять, идем в раздел «Скачать LR клиент». Нажимаем на данную кнопку и скачиваем данный клиент. «Скачать Light клиент», версия такая. Нажимаем «Скачать», и весит он каких-то 27 мегабайт. И если кто-то переживает, что там есть вирусы, то для начала нужно перейти в раздел «Скачать». Гугла в раздел поиска И вбить слово вирус Total. Тот сайт, который проверяет любые .exe файлы, любые исполняющие файлы Любые программы размером до 200 мегабайт, нажав на кнопку Choose File Проверяем данный файл, у нас проверяет вирус Total И говорит, что нет ничего здесь Страшного и опасного Поэтому можем спокойно его запускать И устанавливать Устанавливаем, создаем ярлык На рабочем столе, нажимаем на кнопку Далее установить Отлично. Завершить. После этого у нас загорается, появляется такое окошко, в котором мы должны указать наши регистрационные данные от сайта LightRocks. Нажимаем вход в LightRocks клиент. Идет обновление. Видим, что обновление было выполнено успешно и можно закрыть это окно. Нажимаем красный крестик и опять входим. И в клиенте появляется у нас возможность выполнения заданий Итак, видите, на балансе у меня пока по нулям. Чтобы выполнить задание, к примеру, в Фейсбуке Можно перейти в раздел «Выполнить» и «Выполнить данное задание» Можно отказаться, нажав на кнопку «Скрыть» Цена за выполнение данного задания будет вот это количество евроцентов Если вы не привязали свой аккаунт Фейсбука, то вы должны это сделать При выполнении заданий вам нужно будет указать в регистрационной форме да, Или в форме для входа в аккаунт Facebook. Facebook, в появившийся ваши данные для входа вы войдете выполните то что вам указано и ваш баланс увеличится также здесь присутствует получение мощностей эти мощности или mc H дает возможность зарабатывать то, что у вас пассивно будет увеличиваться ваш баланс в евроцентах. Ну и, конечно, присутствует здесь размещение своей задачи. К примеру, вы можете создать какое-нибудь задание для ВКонтакте, и другие люди будут его выполнять. Это делается в разделе «Мои задачи» — «Создать задачу». Давайте посмотрим, где же здесь делать вывод денег. Идем в свой профиль открывается у нас главная страничка компании maya group идем вот сюда мои финансы нажимаем вывести средства евро и тут есть три варианта вывода во-первых для всех всегда минимум 30 евро либо если у вас есть 10 рефералов первого уровня вы можете вывести минимум 20 евро если у вас есть 20 рефералов первого уровня то можете вывести уже начиная с 10 евро на вашем балансе вырыва осуществляется на paypal Payr. И на Advanced Cash Ссылку на моя групп Ну или сайт, принадлежащий данной компании лайк срок, вы найдете в описании данного видео Ребят, подчеркиваю, что все перечисленные сегодня заработки Я вам показал без вложений Не надо вкладывать ни копейки своих реальных денег Потому что я не уверен, что вам после этого их выведут, хотя бы то, что вы вложили. Поэтому зарабатывайте без вложений, пускай немного, но для начала. Пускай даже пощупать реальные деньги, которые есть в интернете, вы здесь можете. А особенно это актуально для тех людей, у кого есть большое количество времени, но нет денег. Если хотите большое количество способов заработка, без вложений, с вложениями на инвестициях, криптовалютной торговле и многое другое. Тогда обязательно подписывайтесь на мой канал. Компас инвестиций, ставьте этому видео жирный лайк. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил. Да пребудет с вами профит. Пока-пока.